Первый mm -hmm. раз в прошлом году я побывал, увидел, как дети презентовали эти проекты, что они придумали. И действительно, как эксперты отметили другие в этом году, проекты стали более… они были абсолютно разные. Они были очень интересные, содержательные и настолько правильные в их исполнении и интересные, что даже вот мы, взрослые, порой до этого не можем догадаться. И как мы в рамках детского форсайта отмечали, что дети генерят те идеи, которые вроде бы на поверхности, но взрослые их не видят. А дети со своей, э, ну, своего мировоззрения, с того, что они находятся в этом городе, они придумывают прям классные, интересные штуки. Многие проекты, они связаны, безусловно, с развитием территории. А развитие территории – это одно из наших направлений, как вы уже сказали, корпоративной социальной ответственности. И, безусловно часть идей, которые они предлагают пока в рамках своих небольших инициатив, они в дальнейшем могут быть, э, компании уже реализованы в более э, широком масштабе. И здесь именно вот э, такая новаторская часть с их стороны, она позволит нам выявить вот те э, проекты, которые мы, может быть, еще не совсем увидели, но которые более актуальны именно для данного населенного пункта, где они придумывают эти вещи. Вот. Ну и плюс у нас есть грантовый конкурс, который мы проводим во всех городах, реализация проекта «Детский форсайт». И они, данные социальные проекты, могут уже более серьезно упаковать, подготовить и предоставить нам в качестве инициативы на получение уже финансовой помощи.